Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Эватор-5», открытие смены и пробитие чеков. На кассовом аппарате «Эватор-5» открытие смены происходит автоматически при первой продаже, если смена закрыта. Чтобы начать продажу, заходим в «Продажи», выбираем товар из списка, который будет продан. Вводим стоимость, по которой продается товар. Нажимаем в «Чек».